Где был? Засиделся по работе. Где засиделся? В кафе. Что случилось? Ничего, просто надо было почитать, подумать. Уваров. Господи, Вера. я, например, тебе хочу сюрприз сделать. Могу я это в тайне держать? Давай лучше как-нибудь без сюрпризов, хорошо? Свет погаси, мне вставать рано. Во сколько ты уезжаешь? Через три часа самолет. Хочешь, я у тебя побуду до вылета? Ну, просто я подумал... Не надо. Тогда увидимся. Хочешь еще что-нибудь рассказать? Мне кажется, сейчас самое время. Я устала бояться. Каждый день буду ждать. надо отдохнуть. Давай. Давай, приляк. Вот. Ложись. А я пока побуду здесь, хорошо? Поспи, поспи. Пацан, ты чего? Уйди с дороги. Туля! Туля, господи, вот ты. Я ж тебе говорил на дорогу не уходить, ты что с ума сошел? Стой? Здравствуйте, извините, пожалуйста. Я тебе говорил или нет? Стоять! Шевельнешься завалю. понял меня? Правильно едем? Правильно. Сейчас сдаете до развилки, повернетесь налево, и будет вам Тобольск. Спасибо. Ешьте. Поехали. Туристы, ваши Доберешься до станции через Белогорск домой. Понял? Давай, двигайся. Из меня на улицу не уходи, я скоро приеду. Да. Ну слава богу. Ты скоро? У нас вылет через полтора часа. Что? Я задержусь тут ненадолго, кое в чем хочу разобраться. А что скажу? Я ему сам перезвоню. Ламатин, ваши документы, пожалуйста. Что везете? Дикометы. Пломба-то у вас сорвана, товарищ водитель. Это, так. Э... Выйдите из машины. Доброе утро. Слушай, Олеж, давай лучше пойдем отсюда. А? Да ладно, не бойся. А тобойсь я правильно еду? Сказал выйти из машины. А что такие серьезные все? Это принципиальное что Час? Двенадцать. Кофе. Mm -hmm. Ты же должен был сегодня улететь? Должен был. Почему остался? Пожарел меня, да? Не надо. Сколько сахару? Три. Я просто хочу помочь тебе узнать правду. Ведь поэтому дочь проще здесь. Привет. Здравствуй. Послушай, ты не знаешь, где Алексей? Дома его нет, а машина стоит на месте. Привет! Я думал, ты уехал. Как дела? Да ничего. А что случилось? Да кто-то пробрался в дом клини. К тебе, кстати, тоже. Исчезли архивные данные на Бондере. Ну, я позвоню криминалистам. Пусть проверят тут все. Да нет смысла. В архиве что-нибудь нашли? Нет. Ну вот и здесь не найдут. Я, пожалуй, пойду переоденусь. Узнал что-нибудь? Знаешь, и да, и нет. Одно могу сказать, что нападение на нефтяников и исчезновение у мужа как-то связаны друг с другом. Интересно, как? Я не знаю. Обязательно знаю. Подожди, тебя же вроде отозвали в Москву. А ты хочешь, чтобы я уехал? Ну нет. Ну почему же? Я очень рад, что ты остаешься. Какие планы? Хочу еще раз заехать в архив. Я тебя до города подброшу. Прошу. И только пойду, переоденусь. Давай. Я тебя здесь подожду. сказала ко мне? Миш, пожалуйста, возьми себя в руки. Он все знает, да? Я ему ничего не говорил. Ты боишься меня? Почему ты меня боишься? Ведь это же я. Пожалуйста, не подходи ко мне так близко. Нельзя. Нельзя вот так вот взять и выкинуть человека. Ты сам виноват. С соседом как дела? Подружились? Да нет, все правильно. Этот в обиду не даст. А главное, сам не обидит. Леша мне просто помогает. Леша... Успокойся, слышишь меня? Успокойся. Между мной и им ничего не было и не будет. Этого я тебя не просил говорить. Ты сама. Пусти. Что это такое? Что за хрень розовых духов? Это отчет твоего Ватсович. Это чушь, Сапача. И скажи, ты правда веришь в привидения? Нет. Думаю, всему есть объяснение. Ну, тогда объясни мне. Какого хрена?! Месторождение до сих пор не разрабатывается. Где ковалю, Давай его сюда. Так он там остался. В смысле остался? Не знаю. Сказал сам, он позвонит. что там устроили? Ты что, глухой? Я говорю, потише нельзя было. Значит, нельзя. Чем что мне теперь делать, умник? <къем> Человек трубку не берет. Знаешь, Сань, вот мне как-то пофигу. Берет там кто-то трубку у тебя или не берет. Это же твои проблемы, правильно? Товар в ангаре. Грузовик на месте. А он тебе твои ключи. Водитель. Ничего не скажешь, чисто с работы. Когда деньги будут? Хоть дело не догоняешь. Нет человека, нет денег. Надеюсь, проскочим. Деньги, мои, вернись Привет. Привет. Привет. А что случилось? Кашка что-то мутит, не пойму. В смысле? Приходит поздно ночью, уходит рано. Работает. А может, бабу завел. Слышала, на трассе на полицейских напали. Только что на место происшествия прибыл начальник РУВД по городу Белогорску майор Михаил Лаврентьев. Михаил Аркадьевич, расскажите, что здесь произошло? На данный момент известно, что приблизительно в 9.30 утра на этом участке дороги, не установленным пока причинам, было совершено нападение на сотрудников полиции, а также на гражданские лица. В результате нападения погибли трое. Два сотрудника полиции и один гражданский – это мужчина. Личность его установлена, но в данный момент не разглашается в интересах следствия. Один человек ранен – это женщина. В тяжелом состоянии она доставлена в Белогорскую больницу. Скажите, может ли это быть как-то связано с ограблением фура в прошлом мате? Добрый день. Тихо, тихо. Пока без комментариев, спасибо. Спасибо. Сворачиваемся. Миха! Звонились в по поводу свидетельницы. Доставили в сознание и сейчас на операции. Хорошо. Здравствуйте. А, это вы? Я знал, что вы придете у меня, для вас кое-что есть. Вот. Посмотрите, пожалуйста. бондер ДД без вести пропал в тайге во время рейса. Uh -huh. Спасибо. Этого не было в архивных документах. Ничего удивительного. Это уникальный экземпляр. Это нецензурная версия выпуска, а вот версия тиража. Посмотрите, пожалуйста. Эти и вместе пропали в тайге как и Сергей Панкратов. Проклятое золото. Вы не голодны. Здесь неподалеку есть шикарные столовые. Мы могли продолжить там. Ну как она? Нормально выкрапкается. Кать, постой. Когда я смогу с ней поговорить? Не знаю. Дня через три 4 не раньше. Она единственный свидетель, понимаешь? Катя, я тебя очень прошу. Помоги мне. Ближайшие 48 часов точно нет. Миш, прости, я валюсь, ну-ка, мне еще сегодня начинаем. Миша. Перед операцией она все время повторялась. С ними был мальчик. Но это, правда, уже был наркоз, так что. Спасибо, Катя. Угу. Я, конечно, извиняюсь, что вы вмешивались, но что конкретно вы ищете? Пропавшего в mm -hmm. Он единственный свидетель в очень важном деле. Mm -hmm. Возможно, поможет его раскрыть. Mm -hmm. И нефтяники. Как бы не, не удивляйтесь, городок маленькие, люди живут скучно. Mm -hmm. По газетам не верят. Несчастный случай, выброс газом. Могли бы поинтереснее что-нибудь придумать. А вы рассказывали про проклятое золото. <связывающие> вы знаете, сколько я помню его все, ищут. а у Мондари это в крови, это же его золото. Скажите, а вы что-нибудь видели подобное раньше? Потемненько. <связывающие> <связывающие> <связывающие> какого-то народа с а может быть даже Севера. Ну ты письменность? Ну да. И Кантом отношения не имеет. Нет. Кантом никакого отношения это не имеет. Здорово, Люк. Здравствуйте. Филипп дома? Утром в Белогорск уехал. Скоро должен вернуться. А чего? Да так с не хотел. Я передал, что вы заходили. Я его здесь подожду, если ты не против. Да он не приглашу, Васька. Ничего, я на лавочке сижу. У тебя ведь каникулы, Илюха? Рассказывай, чем занимаешься. Спасибо большое, вы мне очень помогли. Ну а что вы, что что вы, это вам спасибо сидишь один-одинёшенек в конторе. Хорошо, если кто-нибудь раз в неделю заглянет. Алексей! Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Знакомьтесь, Яков Александрович. Екатерина. Очень приятно. А я выхожу из аптеки, смотрю, будет. С вашего позволения, я откланяюсь. Яков Александрович, вы сразу узнаете, звоните в любое время. Благодарю. Всего хорошего. До свидания. До свидания. А вам э, в какую сторону? Мне туда. У меня там машина. Да, здорово. И мне туда. У меня там автобус. Давайте я вас подвезу. Да, мне всего две остановки. Ну, тем более. Да. Ну, спасибо. Понимаете вообще, что такое сервис? Ну, то есть, как бы цены у них московские, а по сути ничего. Как с этими людьми общаться, я вообще не понимаю. Ну, а что ты хотела? Хорошие мужики на дороге не валяются. Веселый у вас город, надо сказать. Забавный. Да это сейчас неспокойно стало. Слышали, сегодня на патруль напали? Хотя, как же вы могли не слышать? Молодой девушке в спину выстрелили. Что за звери? Вот здесь направо поверните, пожалуйста. А вы хороший хирург. Почему вы так решили? Ну как же? Так ногу за что Что мы до сих пор его найти не можем? Спасибо. Здесь куда? А тут просто остановите. Ага. Ну до свидания. До свидания. Как дела, Филипп? Ух, нормально мне. Чего стоишь, не заходишь? Да я это растерялся от радости. Ну вот видишь, как хорошо. Хорошо. Не спорю. А ты че пришел? Да я так спросить хотел. Uh -huh. Ну спрашивайте. Пойдем, пройдемся. что это, Филипка? А? Слышишь меня? Придурочный! Идиотик, что ли, совсем? Ты был там? Я спрашиваю, ты был там? Товарищ майор, здесь какие-то налицо стереотипы. Просто предрассудки какие-то. Разбывший зэк. Только откинулся. Что, значит, сразу в дело, что ли? Еще раз, Фил, ты там был? Где? На трассе? Трассе? А, -а, а, ты думаешь, я ментов надорую? А потом еще мужика до да бабу! Только с бабой фигня вышла! В живых осталась! Ей-богу! Издается мне, Филипп, что этой бабе лицо твое и брата твоего, Илюшеньки, покажется знакомым до ужаса! Типунтенный на язык. Короче, Фил, если ты принимал в этом участие, лучше расскажи мне все сам, пока не поздно. Какой кошмар Представляешь меня? Просто не знаю, как-то тебе с ней расговаривать. Проходи. Фу! что то я устала. Слушай, а может, Винишка выпьем, посидим, поболтаем, а Сашка вернется, и мы тебя проводим потом. Давай. Вино в холодильнике, я быстро в душ. Начинай без меня. Угу. О чем? О моем предложении. Саша, о каком предложении? Я не понимаю. Скоро я уеду отсюда. Да, я знаю. Мы как раз с Верой сегодня об этом говорили. Ты поедешь со мной? Да, интересно. Ну, а Вера? Я не люблю ее. Саша, ты сейчас серьезно? А давай проверим. Сейчас она придет, и а я ей так и скажу. Знаешь, дорогая, между мной и Леной произошло кое-что. И вот мы решили тебе во всем признаться. Ты этого не сделаешь. Дорогая! Ты сошла? Вы все тут сошли с ума в этом богом забытом месте. Привет. А ты чего так рано? Ален, куда делась? Ушла. Сказал перезвонить тебе позже. Будет mm -mm. Не будет скучно. Mm Не -mm. Доставьте меня в покое, не трогайте меня! Чертовщина какая-то. Ну вот я говорю, Сансонович, ну боятся идти в ахту. Сколько не доберем в Южном потоке из-за приостановки в Привольном. Полгода. Олег Витальевич, сколько у тебя буровых консерваций? 12. Продуктивных? Продуктивных 5. Запускай три, которые можно восстановить в ближайшие сроки. Они в целом выточены. Мне нужна нефть. Павел Ватслыч. А средства? Возьмем с Южного сектора. Сансанович, а как же мои разработки? Вот ты и подумай, где тебе еще поджаться. Идите работайте. Болдрев, жду вас завтра после шести у себя. С вами свяжется мой секретарь. А -а -а. Она уточнит время. Будьте наготове. Глава, что на трассе была, в живых осталось. Поздравляю. Я тебя тоже поздравляю. Вопрос надо решать. Решай. Я боюсь, я один не справлюсь, с Ты что, решил меня на это подписать? У тебя вариантов других нет. Не поможешь, мне вместе. А как а тебе? Такой вариант, да? <смех> Бах. И нет проблемы. Согласен, никаких проблем. Хочешь пацанов в я тебе могу отраздать. Что ты мне предлагаешь? Mm -hmm. Так вот ночью прийти в больницу, спросить, дева что такая такая. Ну, ну, я да? да? приблизительно. Ай-яй, -ай, больно, больно. Это да не древь, Сань. Я сам все сделаю. Ты меня подстрахуй, ладно. <смех> изменений. Но в данном случае это скорее хорошие новости, чем плохие. Ясно. Езжай домой. Я тебе завтра утром после обхода позвоню. Может быть, удастся с ней поговорить. Хорошо. Спасибо, Катюш. Угу. Спокойной ночи, товарищ майор. А. Давай. Иша. У Алексея, того, что из Москвы, жена есть? Sa И Ты еще у себя? Не, не надо, я сам найду. Почти неделя, как мы отступаем на восток. Поручик говорит, что там стоит наше жило. А между нами нет никакого единства. Люди сбиваются в кучки по два-три человека. Всех сводит с ума это чертово золото. Прорываться изо всех сил. Прорываться к своим. Вокруг красные. Он, как тень, то появляется, то вновь исчезает. Каждый в отряде понимает, что он погубит нас. Меня успокаивает только одно. С каждой минутой мы становимся все ближе и ближе к Богу. Здравствуй. Ты сейчас открыла дверь и напомнила мне мою жену. У тебя ко мне какое-то дело? А я тебя чем-то обидел? Нет, чего ты взял? что ты знаешь о родителях своего мужа? Альпинисты. Погибли в горах, когда он был совсем маленький. А имена? Откуда? Родом. Знаешь что-нибудь об этом? А почему ты спрашиваешь? Просто есть подозрение, что родители твоего мужа не совсем альпинисты. Вера дома? Наверху. Знучилось чего? Почему? Ты выглядишь уставшим. Я с Аней плохо спал. Привет! А ты чего это вдруг? Да я к Филиппу заезжал. Его дома не оказалось. Дай, думаю, на обратном пути к вам заеду. Уже натворил чего? Да нет, так просто. Повидаться. Слушай, мне на самом деле с тобой пошептаться нужно. Отойдем на минуту? Вы сами. Мне пора. Увидимся. Давай. О чем говорили? Да так ни о чем. Вера. Господи, Уваров, а если я вдруг решила тебе сюрприз сделать? Могу я это в тайне хранить, а? Так ты говоришь, да? приходить только в крайнем случае. Ну ты чё молчишь-то? Можно я с тобой останусь? <свот> Братуль, ну вообще не вариант сейчас, понимаешь? Потерпи, пожалуйста, чуть-чуть. Мы скоро уедем отсюда. Я боюсь его. Кого ты боишься? Отца. Значит так, слушай сюда, ты никого не должен бояться, он тебя не тронет, я тебе обещаю. На окей. руку давай, тысячу рублей, все, шлифуй. Фил, кто убил полицейских на дороге? Скажи мне, что это не ты. Ну, конечно, не я. Давай, давай, давай, все, не светись то Миша, что я опять приходи. Получается, Сережа врал мне. Я думаю, что он сам до последнего момента про это не знал. Ты говорил, что последнее время он проводил в тайге. Да, и перестал брать меня с собой, как раньше. Он тоже искал золото. Нет, ты его не знаешь, ему это не нужно. Может быть, для него это не было жаждой наживы. Но ты не забывай про это. Я больше чем уверен, что это карта или что-то типа того. И почему-то он хотел, чтобы она оказалась у тебя. Что ты будешь делать дальше? Останусь пока здесь. Нужно в больницу еще заехать. Mm -hmm. Что? Просто отведи меня к парому. шофур нашли. Привет Леш, ну как дела? Спасибо, нормально, как сам. Я? Ну да. Ты что, забухал, что ли? Да нет, вроде как наоборот. Поздравляю. Но ну, я тебя слушаю. Слушай, можешь мне выслать немножко денег? Ты сначала объясни, какого хрена ты там делаешь. Ну, ты просил выяснить обстоятельства гибели Нефтяников. Я тебя отозвал еще два дня назад. Ты знаешь, я привык доводить начатое до конца, и мне кажется, что я что-то нарыл. Послушай, я больше этим не занимаюсь. Из Москвы вскоре приедут совсем другие люди, так что просто возвращайся назад и, и все. Игорь возьмет тебе блед. Я сейчас не могу вернуться. Что значит не могу? Если тебя волнует вопрос денег, ну, я тебе заплачу. Тогда перечисли, пожалуйста, деньги на мой счет. Все, извини, мне надо бежать. Кто с грузом? А груза нет. Либо его от другой фуры вывезли, либо по воде. ну куда дай фонарь. А это еще не все. Идем. Помимо отпечатков, в автомобиле салона были найдены пятна крови. Мы сейчас проверяем. Ну, и на этом пока все. Если будут совпадения, я сразу сообщу. Миха! Спасибо. Да не за что. Чего? Договор аренды аренде ангара подписан с физлицом, неким Руденко Игорем Петровичем. Он пропал без вести пять лет назад. А что говорит охрана, та, что пропускала фору на территорию? А, номера по заявке проверили, все, людей не помнят. А видеокамеры? За последние два дня ничего. Так, запросив все видеозаписи с КПП за последние две недели. И заявки на проезд транспорта с номерами машин и именами владельцев. Понял? Есть. Можно? А? Здрасте, Катя. А, Здрасте, Алексей. Да, проходите. Спасибо. Да, я вас слушаю. Мне нужна ваша помощь. Да. Вы знаете, лет двадцать назад у вас в горах погибли альпинисты мужной. Я подозреваю, что их привезли в вашу больницу. Может быть, остались какие-то данные в архиве? Ну, а что вас конкретно интересует? Группа крови. Время, конечно, прошло прилично, но давайте говорить им. Имена, фамилия я попробую узнать. Именно, к сожалению, не знаю. Фамилия Панкратова. Угу. Еще у них был сын Сергей Панкратов. Угу. Он в привольном егерем работал. У вас же есть его карта в регистратуре? Можно я взгляну? Групп крови. Вы хотите узнать, был ли он их родным сыном? Да. Хорошо, я попробую, но я не обещаю. Спасибо. Я ждал тебя. Я не могу отделаться от мысли, что это был он. Ты пришла задать мне вопрос. Расскажи мне всю правду Сергей. Не могу. Почему? Я не знаю, что правда, а что нет. Я прошу тебя, Манхе. Ты пришла задать мне вопрос. У Тамары есть дети? 外地。 Садись, Олег Петрович, из ФСБ. Игорь. Расскажи-ка в двух словах, что там произошло в Привольном? Кто-то всеми силами пытается сорвать разработку месторождения. Ковалев считает, что в этом замешано коренное население, ханты. Все улики говорят об этом. Расскажите о Ковалеве. Ковалев. Его послал Верийский, мой непосредственный руководитель. Какие функции на него были возложены? Разобраться в причинах трагедии, разработать официальную версию, проконтролировать. Но как ты лично считаешь, Ковалев достаточно ли усердно пытался разобраться в этих причинах? Трудно сказать. Мы почти не виделись. К тому же я пробыл там всего лишь три дня. После срыва повторного запуска Павел Вацлович нас тут же отозвал. Я уехал на следующий день, а Ковалев остался на месте. По какой причине? Я не знаю. Заказ процентов подумать кому это может быть выгодно но на всякий случай установим наблюдение за этим парнем его начальником олег я хочу чтобы ты поехал туда если я не начну разработку месторождения до конца месяца до конца месяца 10 дней Поэтому я и хочу, чтобы поехал именно ты. Мне понадобятся люди, снаряжение, ну и так далее. К сожалению, никаких данных мне на подкратывых найти не удалось. Но кое-что интересное у меня для вас есть. Да, я сейчас к вам подъеду. А, я сейчас дома. Как добраться, помните? Конечно. Хорошо. Телефону не подходишь. Не слышал. В смысле не слышал. Что тебе нужно? Не поняла. Как это? Фера, я тебя прошу не трогай месте. Сейчас оставь покое. Да что происходит? такие. Есть ощущение, что из этого могли убить сержанта на трассе. У одного огнестрел ноги, помимо двух свежих, сверим отпечатки точнее, скажу. По-моему, тут и так все ясно. Я думаю, это дело рук третьего. Вот, который старшину подстрелил. Либо заметает следы, либо... Распечатайте побыстрее фотографии. А Здрасте. Проходите. Спасибо. Развиваться не надо. Кофе будете? Да, три сахара. Ого! Да. Три сахара. Спасибо. Прошу. Что? Да нет, ничего. Просто привык освидеть только в рабочей обстановке. Да, спасибо. Вы сказали, у вас что-то есть для меня? Да. Вообще я иду на преступление. Я думаю, вам хорошо известно, что такое врачем тайна Да, конечно. Простите, что подталкиваю вас к этому. Я хочу тебе помочь. Спасибо. Сергей Панкратов обращался к нам в больницу пару лет назад, сдавал анализы. Какой диагноз? Деликатная тема, я так понимаю, что они с женой никак не могли завести детей. Что касается твоего вопроса, интересно, что кровь Панкратова принадлежит группе r 1 а Видишь? Специальная угу. пометка. Для наших краев это никакая не редкость, что Сергей Полукровка. Просто я подумала, что если бы те альпинисты были типичные славяне... Сергей Никшин, да. Они а у вас. Алло. что надо? Аню? А я не думала, что так надолго здесь задержусь. Думала, вернусь в Екатеринбурге. Когда мама умерла, я решила остаться. Все они, раз, так тоскливо становится Хочется все послать куда подальше. избежать хоть куда. Ты не думай, я не жалуюсь. Так просто к слову пришлось. Катя, ты прости, мне ехать надо. Да. Спасибо большое, ты мне правда очень помогал. Где ты пропадаешь? Я тебя везде ищу. Привет. Как самочувствие девушки? Нормально. Когда я смогу с ней поговорить? Завтра приезжай. Ладно, извините, что беспокоил. Зайду завтра. Подожди, я с тобой. как там твое дело? Движется? Пять трупов за два дня. Можно сказать, определенное движение есть. А что о Бондаре? что Нет, прости, у меня не так много людей. Сейчас все задействованы в поисках пропавшего водителя. Помощь нужна? Нет, спасибо. Сами справимся. дела улины. Ты мой сын. Значит, когда-нибудь простишь. И пять лет еще то, что принадлежит мне по праву. И вдруг появляется мой отец, раненый. За каких-то несколько дней он находит следы моего прадеда. Это что, везение? Я жду тебя. Все, что осталось от Сережи, не считая одежды. Я так больше не могу. Я хочу знать, что с ним произошло. Я хочу быть уверена. Я хочу убедиться, что его больше нет. Та погибшая семья альпинистов не его родители. Он сын Тамары. Мне Манхар рассказал. Да. Сын пропавшего Бондаря и прямой потомок Тамана Терентьева. Халат надень. Уля. Уля, ты полицейский. Он задаст ли пару вопросов, хорошо? Мне очень тяжело говорить. Оля, я тебе покажу фотографии, а ты просто кивни головой, если ты узнаешь кого-то на них. Хорошо? Может быть, кто-то из них был тогда на дороге. Если поняла, кивни один раз. Оля. Ты узнаешь этого молодого человека? А этот? Да все, Миш, хватит, хватит. Все, все, отдыхай, отдыхай. Все. Роша должна тебе кое-что рассказать. В тот день, когда Сережа оставил это, я была не одна. Миша казался мне просто дружелюбным. Потом начались разговоры, признания и прочее. Я прошу тебя, давай больше не будем поднимать эту тему. Я очень хочу тебе помочь, но ты как будто не слышишь меня. Ты не понимаешь. Миша, возьми себя в руки, ты меня пугаешь. Расскажи мне, о чем сейчас говорит. Сережа. не думала о том, что Лаврентьев мог... Нет. Миша не такой. Лена, это очень серьезно. У него был мотив. Мы с тобой оба понимаем, что исчезновение Сергея для него было весьма кстати. Как он себя вел после того, как пропал Сергей? Он искал его. Он искал его даже когда закончились официальные поиски. Что дальше? Он старался всячески помочь мне. Он всегда был рядом. Все? Да. Понятно. Да. Алексей, здравствуйте. Это Савельев. У меня для вас хорошие новости. Это Юкагирская письменность. Что, что, простите? А те странные символы, что вы мне показали, это юкагирская письменность. Но это не самое интересное. Приезжайте ко мне домой, я вам все расскажу. Да, диктуйте адрес. Я вышла замуж за другого. Его род и мой род стоят рядом. Твой сын считает его отцом. Я бесконечно тоскую по тебе, но я безмерно рада, что ты жив и пишешь мне. Что это значит? Это часть переписки между кем и кем. Хорошо, давайте все заново. С началом гражданской войны Терентьев эвакуировал свою семью в Ростов на Дону. Да, но он погиб сзади Иркутска. Все правильно после. Извещение о смерти мужа, жена вышла замуж за некого Дмитрия Бондаря, бывшего царского офицера, ныне Красного комиссара. Он сам спасаясь от преследования большевиков. И вместе с сыном взяла фамилию Бондарь. Нет, нет, нет, нет. Терентьев не погиб при осаде Иркутска. Это ответ на его письмо. Надо искать остальные письма. Забавно, да, Санюк? Чутка замешкался, пули схватил. Ручки на столе держим, а то тебя как кошки твои, отстрелю. Ну так уж кушай, а то остынет. Что, не понял, ешь, и сказал. Ну ты меня, признаться, честно удивил. Я просто от тебя такого не ожидал. Что, сам справился? Или помог кто? Подонок ты. Слушай, я следующий, да. Но ты можешь не отвечать. У тебя на лбу написано. Ну, я стрелять не буду. Я сюда не за этим пришел. Я сочинение написал. На, держи. Про тебя. Такой же у Лаврентьева окажется на столе если что случится. Мне твои нравятся, Хочу половину от того, что у тебя есть. Даю два дня. Ну что, я в следующий раз выстреливаю, Сань? Ладно, приятный аппетит. Я пойму, к чему эти шифры. Потому что Терентьев не хотел, чтобы еще кто-то, кроме жены, знал, что он жив. Да, но почему не кагирская письменность? А неужели они оба знали этот язык? Да это сейчас не важно. Важно то, что в одном из писем зашифрована информация о золоте. Паша, я не знаю, что ты там придумал, но это в последний раз. Я надеюсь, ты понимаешь, что ты делаешь. А давай без учения, Если через неделю не будет результата, Сан Саныч попросит. Угу. А по поводу меня? Осматривают. Все нормально будет. Ты меня не забудешь? После поговорим. 20. Понял. Смотрите.